За все в грешном мире, за трусость свою за обман. Проходим безжалостно мимо того, кто попался в капкан, Мы В прошлом застряли надолго, Наш взор устремился назад, Не видим бесчинства потомков, На все закрываем глаза. Мы всех победим, в воинственном обличием, Не ведаем, что мы творим. В экстазе грозим всей планете, Рвём вражеский флаг на показ, А сами боимся в инете За правду поставить лишь глаз. Покоя нам всем не дают, не можем себе же признаться, что в них только воры живут, За то, что богато не жили, Ругают злодейку судьбу, Ну и даже мы разрешили разграбить отчизну свою. Постоянной тревоги Все так же, как сто лет назад Такие же горе дороге, И тот же страдалец дурак Мы за все в грешном мире За лень и невежество враг А также же нас всех обдурили сильные